Так, ну что, друзья, вечер добрый, понедельник сегодня, 28 февраля, насколько я понимаю, да? Да, 28 февраля, пятый день войны, открытой войны России в Украине. Я Надежда Новосильская, я психолог, психотерапевт, лайф-коуч, коуч наставников, наставник наставников, для экспертов, потому что за десять с половиной лет работы в онлайн я обрела маленький опыт. За свою жизнь я приобрела, ну, просто офигительный опыт жизненный, связанный в потерях, в войне. Я образованный человек, имею несколько высших образований, имею массу сертификатов, объездила полмира, участвовала в ООН. Ну это так кратко о себе те кто меня только будет слушать сразу говорю пишите мне любые вопросы на любые ваши вопросы я с удовольствием дам ответ потому что сегодняшняя наша встреча будет не про, то, не про психологию вернее она будет про психологию только такое знаете глубинную психологию осознанную психологию и сегодня я буду говорить, может быть, для кого-то неприятные вещи, будьте готовы, даже те мои ученики, которые очень осознанные и профессиональные, но, к сожалению, далеко не все понимают, что сейчас происходит на самом деле между Россией и Украиной. Я Старалась в политику не лезть и не лезла, но как человек, понимающий системное системном мышлении, как человек, понимающий в информационно-психологических операциях, я все время отслеживаю, что происходит в мире и кому это выгодно, что происходит у нас сейчас. Так вот, скажу вам так, готовимся мы к худшему в Украине, но верим в лучшее. Украина была, есть и будет. И поэтому поехали. Я сегодня полдня готовилась, исписала конспектов, набрала кучу материалов для того, чтобы провести с вами анализ. И, может быть, для кого-то открыть глаза. Может быть, кто-то узнает информацию, которую, по идее, должны сами люди сегодня знать. Итак, пленных в Украине сейчас уже... Убитых российских оккупантов уже более 4 тысяч. Ну, по тем данным, которые я нашла. Украинские тоже теряют своих людей. Сейчас за два дня в Украине более 100 тысяч человек мобилизованных, которые сами идут и стоят в очереди, чтобы защищать свою родину. Мне жалко ребят, молодых, очень молодых россиян, которые под видом так называемых учений их просто бессовестно обманывают, и они приходят в Украину убивать наших людей. А теперь по порядку. Буду не просто голословно. Сейчас идет повторная сбор, повторный сбор людей в России для того, чтобы возобновить движение, уничтожения денационализации миротворческих операций, которые идет сейчас в Украине под видом миротворческих операций, идет Россия в виде фашистских оккупантов на Украину. И вот 100 тысяч за два дня пришло людей и стоят в очереди, чтобы идти защищать свою землю. Конечно, с цветами никто не ожидал, вернее, с цветами не встречали миротворцев. И это сильно возмутило бункер и прибункерных товарищей, которые уже выжили из ума. И Своей пропагандой просто смеются над своими россиянами, над своими людьми. Поэтому освободители, которые пришли в Украину, якобы избавить украинцев от войны внутри Украины под видом миротворческих операций, Представляете, какой, какой цинизм? Я сейчас буду вам приводить открытые материалы, которые я нашла в интернете. Так вот, те залпы, которые происходят сейчас по больницам, по жилым домам, их отслеживают спутники, да? и очень хорошо это пригодится для ГАГи. Я думаю, вы это понимаете. В Украине сейчас идет Отечественная война против оккупантов. Поэтому мы с вами живем и не понимаем, что Дамарина воюет дед психопат, но все козни – летят на русских людей народ и чем чем не виноват мы не хотим войны спасибо вам огромное сегодня тоже будем об этом говорить я имею своих дорогих любимых учеников и клиентов 90 процентов россиян которые живут не только в россии и по всему миру и мне пишут звонят из разных стран некоторые просто плачут понимаете вот просто я слышу как он плачет потому что мы по вайберу говорили не через видео ему стыдно а теперь поехали дальше. Вы сейчас просто будете очень сильно удивлены, и моя задача сейчас – просто открыть глаза многим людям и понять, что да, психопат, столько лет у власти, но когда отжимают очередные территории у других стран, как же радуются люди. Многие люди, я не говорю, что все великодержавы, они поднимают самооценку. Мы же отжимаем, мы же отжимаем свои территории. Вы, я анализировала, уже давно я отслеживаю. Сейчас я проанализировала очень много материалов. И молодые говорят по-разному, и постарше, и старики совсем, вот выжившие из ума, которые выросли в Советском Союзе, которые любовь семьи, Поколениями нас соединила эта история. И при всем при том, что вы говорите, что вы не виноваты, конечно, вы не виноваты, но тихо и молча мы отходим в сторону. Сегодня, ну, не случайно, зашла на страницу, посмотрела, на кого, на кого я подписана, и зашла на бизнес-молодости Дошкию. Я его очень уважаю. И вот он сегодня пишет. Мне очень жаль, что я последние годы не смотрел телевизор и не интересовался, что происходит в мире. Поэтому мне так больно, что двое моих коллег, муж и жена, у которых есть трое детей и четвертого ребенка, она рожает где-то в подвале сейчас. И мне так обидно, что я не наблюдал, не отслеживал за бизнесом, за личностным развитием, что я не отслеживал что 8 лет назад произошло и что оказывается украина в войне уже 8 лет вот такая вот вот такая вот украина понимаете нацистская которая вежливо и красиво пытаясь забрать свои территории на которых повесил флаг в общем этот дед психопат как вы говорите с его подручными и многие люди уехали, кстати, вот, которые выбрали и поняли, что оттуда надо валить. А те, которые остались или уехали… Вот сейчас я живу в Египте, так получилось, что я вот хотела возвращаться, но не, не успела. Я осталась здесь, и я смотрю, что, как мои сейчас там живут, как сирены воют, как они, убивают, как они гибнут, как у них отключают свет, как там разрушены дома. Это даже, даже Гитлер себе такого не мог позволить. Чтобы сказать, что под миротворческой операцией в Украине, где нацики там разыгрались, мы хотим там, значит, восстановить мир. Это же до какого маразма, до какого цинизма надо дойти, чтобы люди в это верили. А теперь я дальше буду говорить. Спасибо большое, что вы слушаете и подсоединяетесь. Так вот, мы не нацики, мы демократическая страна, которая выбаривает уже 30 лет свою, свой суверенитет. И вместо того, чтобы после развала Союза договориться с теми странами, которые развалились, но исторически над ничего не бывает вечного, приходит осень, зима, лето, Весна, все меняется, и в истории так происходит, что ничего вечного не бывает. Яблоко к весне морщится, какое бы оно ни было, там искусственно вы его не напихали. Все равно всему приходит конец. Отношения заканчиваются. Человек стареет, понимаете? Сколько бы туда не напихали вот этих всяких там ботоксов или там еще чего там, да? Сколько бы он не пихал туда, в свое лицо аж уже от, от этих уколов, а он все равно стареет. Так же, как и я, так же, как и каждый из нас. Все приходит рано или поздно, заканчивается. Так вот, страна 30 лет пытается выбраться в суверенитет. Я с самого начала видела, когда в 90-м году развалили, или мы там уже дошли до того состояния. Я не могла понять, почему не создать новый союз, но уже на уровне... Знаете, договориться, вин-вин, у вас есть пшеница, у нас есть газ, а у вас есть дыни, да, там, в Узбекистане или там, или где там, да? А давайте мы создаем новый союз, чтобы против Америки, там, там какого-то НАТО, да, создать свой дружный союз после вот этих 15-16, там, Болгария была тоже, как типа 16-я страна, кто помнит эту историю? Кто, кто понимает, о чем я? Я не, не могла понять. Ну какой это старший брат? Блин? Ну что значит старший брат? А что это вы тут про, про, про русский язык? Да, я выросла на русском языке. Я пришла в 15,5 лет в медучилище в Киев. Благо я хорошо училась в школе. У меня был хорошо русский, украинский и немецкий. На том уровне, на котором тогда это было хорошо. Я помню, мы приехали, я приехала в Киев учиться, и девчонок очень сильно так, знаете, многие, которые приехали из сел, их так почмыривали, знаете, так, что они говорят украинским языком, потому что это село. Это село. А если ты не говоришь русским языком, то, то, то это вообще отстой. Я это помню. Это был 1975 год. Да, я взрослая тетя, я понимаю, о чем говорю. И вот <coughs> мне было легко говорить на русском языке, всегда. Я любила и люблю русский язык. Но нам почему-то вот с момента, когда начали нас ссорить, нам постоянно говорили, что у нас не дают говорить рус на русском языке. В Украине не говорят на русском языке. Да что вы такое ерунду говорите? Да все говорят на русском языке и говорили и всегда, знают и русский, и украинский, и другие языки. А россияне знают только русский и матерный. Я не говорю, что все, очень много умных и образованных людей, и слава богу, что я имею счастье с вами соприкасаться. Так вот, поехали дальше. Мы в Украине живем 30 лет, отстаиваем свой суверенитет. И... Россия, если она вызвалась быть старшим братом, нужно было объединить красиво этот союз, а не чморить. То они в Грузию пошли, там Грузия сама с собой воюет, то там Молдова сама с собой воюет, то они в Сирию пошли, то они... Сейчас, знаете, сколько участвует Россия в каких странах своей войной? А где вы видели, чтобы Украина где-то участвовала в войне? Ну мозги свои включайте. Что же вы так ведетесь на эти полуумные эту пропаганду? Ладно, поехали дальше. Мы 30 лет церемонились, мягко, потому что украинцы это, ну, европейская нация, понимаете. Мы красивые, чистые, в вышиванках, мы поляны умеем рубить, у нас хаты чистые, огороды убраны, понимаете, в отличие от... Ну, вы понимаете, я не хочу сейчас говорить, какие россияне плохие, это я к тому, что Украина... Она церемонилась. Она как-то мягко. И когда мягко отжали Крым, просто, я считаю, это мое мнение, продали его. Потому что Янукович укатил в Ростов. Путин так сказал, что если ну, не получается, они там народ же хочет Евросоюз, какой нафиг Евросоюз? Поднялся болт, переворот, как они говорят. Переворот был, хунта в 2014 году, а люди хавают. Простите за такой слоев молодежный, но я буду говорить тем языком, который нам всем доступный. А... Весь мир радовался, когда мы пошли в этот 2014 год. Я помню мои коллеги в военном, военной аташе в других странах. Говорили, ты не представляешь, как, как люди за нас гордятся, что мы наконец-то вытягиваем себя вот из этого, вот этой кабалы, вот этих коррупций, вот этого всего постсоветского еще, хотя уже типа, типа были страной, но еще далеко не до страной. И тут раз и все схлопнулось. Зацепили жестко язык, тут эти подхватили русский язык и так далее, и понеслась. Тут пришел Ющенко, тут пришел... Порошенко, Виромова армия еще больше конфронтацию с языком зацепил, подхватили, Это, опять же, здесь мои только наблюдения, я могу ошибаться, подхватили и понеслась внутри страны продолжаются быть агентура российская во власти, каналы создаются, а Украина же типа демократическая держ... э, страна. Тут выбирают Зеленского после Пороха, не прошел он там, сколько они зарабатывали на этой войне с Путиным. Опять же, это мои анализы, я могу ошибаться, но достаточно информации, достаточно знаний, чтобы того же Порошенко посадить надолго. Но ладно, сейчас не об этом. И тут думали, что договорятся с этим клоуном. Они договорились с клоуном. Клоун оказался крепким орешком. Давайте-ка мы... Давайте-ка... Сейчас я скажу про поводу смертей. Давайте-ка мы зайдем... Давайте-ка мы зайдем восемь э, лет назад, как в Донбасс. Повесили русский флаг и начались смерти. Кто-то хотел, тот -то уехал. А тут началась такая вот гибридуха, гибридная война. Сколько уехала трупов в Россию, вы знаете? А знаете, сколько матерей пытались поднять шум, почему их дети пропадают? Где они? Откуда везут их? Они когда понимали, что их везут из Украины, из Восточной Украины, они пытались поднимать шум, но им быстро рты закрыли. Припугнули и сказали, если вы будете сильно выступать, то и кредиты, там же все же находятся в кредитах. Вы же знаете, что вы все, мы все находимся в кредитах. Люди не понимают и берут эти кредиты. Но это другая тема. Это тема «Мировые деньги». Почитайте мою статью «Шесть уровней управления людьми». И там и видео есть, и, и статья. И люди заткнулись. И сейчас, ребята, сейчас ребята, которые лежат Кому интересно, зайдите мне в, в, в этот в директ, я вам поскидываю видео, потому что у вас закрывают, у вас, за, у вас закрыта информация. Пока еще инстаграм есть, но скоро инстаграм закроют. Но более четырех тысяч смертей, это, это еще точно не посчитано. Это те ребята молодые, которые приходят в Украину, и они, когда их попадают в плен... Когда их забирают, они, они идут на учение, они не понимают, куда они идут. А люди сейчас снимают, уже у нас интернет, снимают на камеру, скидывают в YouTube, везде эти данные есть. Но в России те, кто находится под киселе этой этой и э, по пропагандой, там естественно другая, там другие флешмобчики идут в поддержку Путина из освободителя. И они рассказывают, что у нас нет смертей, у нас потери маленькие. Да, наши тоже гибнут. Но у нас идут открытые, открытая бойня. Как Гитлер заходил в 1941 году. Так, ну что дальше? Многие плюются. Почему я вообще решила провести этот эфир? Я вот сейчас живу в Хургаде. Я живу вообще в разных странах мира, мне позволяет моя работа. Я в Турции прошлую зиму прожила, была в, зак... в группах в Турции, сейчас я тут в Фургаде. И очень часто пишут: А вот вы теперь получаете, будете, будете знать, как 8 лет нас тут убивали на Донбассе. На какой, блин, Донбассе? Это Украина, ваша мать. Вы что, не понимаете? Вы мне тут про психолога-коуча украинский, украины чистенькие русские грязные, вы их не вытаскиваете из контекста. Я показываю разницу, что Украина, Украина это чистая, красивая нация. Чистые, аккуратные добрые люди, демократичные. А то сразу в штыки становитесь. Коуч-психолог такое пишет. Марина, прекращайте. Вы разумный человек. К русским людям. Вот поэтому и у вас такое и происходит. У вас сейчас. Просто уничтожает этот Путин. И вы сейчас думаете, что вы ни в чем не виноваты? Да с чистого молчания. И вот тут сейчас воюют. до да, нас на Донбассе. Какой нахрен Донбасс? Давайте сейчас каждая область будет отделяться, вешать там русские флаги. Повесили флаги. Кто-то уехал вовремя, а кто-то остался. Но он выбрал там остаться. И там не было бы никаких смертей, если бы там русские не повесили свой флаг. Для того думали, что он. и Украина так вся. Пойдет. И Минские соглашения не, пи, не, согла... не пишут, там многие пишут. Минские соглашения вы не подписываете. А вы хоть понимаете, что в этих Минских соглашениях? На каких условиях оттяпать часть страны и потом подпишите Минские соглашения? Да, они подписаны на коленях во время Дебальцевого ада, когда там бомбили и разрушали все. Это вопрос другой, почему их подписал Порошенко и, и так далее. Тут вопрос поднимается, и сейчас я не об этом. Но там, в тех соглашениях, отдать э, часть э, России, потому что они зашли, ну, под, типа, о соединении стран, какие нахрен республики, это Украина. Давайте мы поделим сейчас Россию на кусочки, давайте пусть Россия где-то объявит о том, что она хочет отделиться какой-то район, или какая-то область. Вы себе представляете, что будет? Представляете, что это будет? Но люди не хотят это услышать, люди не хотят это, не хотят это понимать. Они живут в каком-то своем мирке. А теперь дальше поехали. Кстати, сколько сейчас э, рубль у вас стоит? И айфончики ваши, те, кто э, вот так вот обижаются и пишут, там встыки становятся, что Путин один только виноват. Запомните, что мы восстановимся. Мы вернем свои города, мы восстановимся. Нам помогут, потому что видят, как мы воюем, как мы отстаиваем каждую пять земли. Ребенок 7 лет, когда видит вот эти обстрелы, он гимн Украины поет. Вам это ни о чем не говорит? Дети рожают, детей рожают в метро в подвалах. Вам это ни о чем не говорит? Вот, дол, рубль уже 123, доллар 123 рубля. А будет еще больше. И вот те айфончики, у вас Марина, или там у кого там. Это последние ваши айфончики, последняя модель. Вы даже не представляете, к чему вы страну тянете вместе со своим Путиным. И нечего тут упираться, что Путин все виноват. Потому что как вы радуетесь, когда отжимают, когда там Молдова на Молдову пошла, Грузия на Грузию пошла, Украина на Украину пошла. И все захавали. Крым наш, нас там нет. Это кто, кому? Это что, Путин сам смолчал его согласия? Поэтому приготовьтесь получать то, что мы с вами, мы свое отгребаем, а вы свое будете отгребать. Поэтому Украина так, добросов, так церемонилась вот с этими всеми, э, два канала эти русские, вот это внутри куча всего, они демократическая страна. Ну как это можно закрыть каналы? И в конце концов закрыли, так такой вой подняли, свободу слова и... и и вот эти все Соловьевые, э -э -э Скобейцевые, э -э Скобейцева Ольга, да, Скобеева, я специально так это немножко злорадствую, что там свободу слова закрыли, там хунта. Ах, вы итит вашу мать. И вы не хотите верить в это? Вам не интересно это? Вы хотите сказать, что Путин во всем виноват? Что у вас интернета нет? Дашки сегодня, говорит, ой, я вот сколько не был, вот жаль, что я не знал, что происходит в мире. А вот я психолог-коуч, психотерапевт, а я интересуюсь, блядь, что происходит в мире, простите за мой французский. Я интересуюсь, что происходит в мире, я понимаю, что происходит, я обучаю людей думать критически и отвечать за свои поступки. Так, дальше поехали. ДНР, Л, НЛР. И как с этим 8 лет, как дурень с думкой, как возились. А думали, что сдаст клоун, а он не сдался. Внутри козни, олигархи, русские каналы. Народ разорвали на куски. разной полярности. Раз, и так, и все, чтобы там дестабилизацию со, со, не получилось. А давай-ка мы признаем НЛР, ДНР. О, и уже Минские соглашения не нужны. А признаем мы, признали мы НЛР, ДНР для того, чтобы полномасштабную войну начать. Кто об этом не знает, а? В интернете вы не читаете? Вы прям такие, прям в 21 веке живете, прям не знаете, что происходит в мире, да? Что вы тут нас на россиян тогда? Нормально я на россиян, люблю россиян. Потому что я тоже с ними работаю, и очень много, и в ООН работала с ними, и русские батальоны вместе. Короче, не надо мне тут лепить Горбатова. Слушайте дальше, кому интересно, кому не интересно, до свидания. Понятное дело. Так. Дальше. Сейчас у Путина такая тактика, как в Чечне, друзья мои. Земля, сравнять все с землей, потому что не поддались. Денационализация идет. Знаешь, такое денационализация? Нацию уничтожить. А как вам преподносят? насыки там, понимаешь? Насыки там сидят. Вместе с клоуном вашим. Так кто теперь клоуны? Вот вы досиделись, досмотрели. Закрыли глаза из то, с чем занимался, кто тихонечко там слушал личностный рост, без учета, что происходит в мире. А теперь тысячи людей лежат на полях ваших молодых парней. Сегодня в ютубе видела, парень, парню дали телефон, у них же телефоны отбирают, но не у всех, там только... только там. И военные билеты то у них забирают часто. Так вот, э, парень звонит маме, говорит, мама, э, у меня все хорошо. Ты мне пишешь про посылку, что ты не можешь мне отправить. Так мне не до посылки, потому что у меня вздернуться хочется. Там я выложила в фейсбуке этот небольшой такой ролик, нашла в ютубе. Почему мама говорит, я тебе не могу посылку отправить? Да потому что мама говорит, я в Украине. И я, в... И я говорит, в плену, мама. А как с тобой обращается? Да нормально, мама, лучше, чем наши русские. Но это не ко всем так. Потому что наши ребята, которых убивают их детей и разрушают их дома, они просто идут, получают оружие, и они будут рвать на куски. И это не со всеми будет так нежно, так вот по-украински, потому что у украинцев терпение лопнуло. Они могут быть улыбчивыми, демократичными, терпеливыми, сисюкаться с этими законами демократичными. А теперь все. Теперь сейчас уже дотерпелись, что теперь сейчас так. Один там какой-то начальник в каком-то городе, типа сдал город, не помню, то ли Мелитополь, то ли какой-то, где-то я нашла эти данные, так тут же, по военному времени, что ему, по, по, что ему сейчас, как вы думаете? Расстрел, да. Сейчас зажмут так, что будет и тем, кто был тут русский мир развивал, и те, кто тут пытается подняться, он честно, сейчас поднимались там против Зеленского, сейчас уже с винтовками остаивают, кто не успел удрать. Есть такие, что удрали. Но основные, основная масса мужчин, они доводят женщин до границ, успел их вывести, потом возвращаются и идут вот так вот с оружием, отстаивать свою землю. А вы говорите, что Путин виноват. Конечно, Путин виноват. Защищаем русский язык, русскоязычных. Это где, в какой стране видано. И вы верите в, это, в, эти, в эту провокацию своего Володина? Сейчас про этого дальше говорю. Защита русскоязычных. Есть такая была опция, да? Харьков, Одесса, Киев. Русскоязычные, я говорю по-русски. Хотя я дуже добре люблю украинскую мову и говорю на украинскую мову. Украинскую мову. Дуже люблю. Но я стремлюсь знать и русский, и украинский, и еще другие языки. Так вот, русскоязычные... Защита русскоязычных, Харьков русскоязычных, русскоязычный, сколько он уже обороняется, сколько домов уничтожено. Защита русскоязычных, миротворческая операция русских. От кого? От кого? И люди в это верят. А НАТО там, видите ли, а там, видите ли, войска НАТО собираются. Конечно, там сейчас войска НАТО, и новые Джавелины едут, потому что некоторые уничтожили. В Гастомеле, в, в Гомеле, в аэропорт, который длинный, там, где совместно советский самый лучший самолет Мрия, его уничтожили. Это была последняя Мрия советская. Это знаково. Потому что Путин пытается восстановить Советский Союз таким образом. А чего ж нельзя было, повторюсь еще раз, после того, как распался в Союз, сесть и договориться на равных и не идти, не, не воевать с, с Грузией, Белоруссией, Белоруссией ой, ну Белоруссия это вообще отдельная история, с Молдовой и так далее. Сами страны воевали, они приходили на миссию устанавливать. И это люди радуются когда отжимают у них новую территорию это россияне я не говорю что все прям величие такое мы же отжали там еще какую-то территорию 21 век ребят 21 век вы останавливаете свое развитие вы оттягиваете себя да он сейчас вас обворовал обманул но вы сами Захотели быть обманутыми. Сейчас они уничтожают самые крупные инфраструктуры. И, свор... и сворач... с землей все смешивают. Под видом миротворческих операций, которые не пришли в Украину. А теперь, смотрите, Россияне теперь должны знать, что новая мобилизация людей, которых будут сейчас посылать на войну, она будет идти не из России, не из Москвы, а из Питера. Там реально пойдут. Она идет из маленьких городов, там, где недалекие людишки по их меркам. 100 долларов зарплата, которую можно надурить и пустить в пушечное мясо. Это непобедимая русская армия. Поэтому нацики — это национальность украинская, которая будет оставить свою нацию и будет воевать до последней капли крови. И я горжусь тем, что я украинка. При всем при том, что я очень уважаю русских. Потому что там так много есть светлых голов. Так много. На моей страничке Facebook в закрепленном стоит... Маленькое, короткое видео Валерии Новодворской. Кто знает, кто такая Валерия Новодворская? Наверное, не знаете. Вот таких, как Валерия Новодворская, убивают. В России, в Украине, везде. Те, кто борется за правду, за чистоту. Так вот, она говорит там. За что вы идете умирать? За что? Готовят просто коридор в Рос... на Донбассе, чтобы... Просто захватить всю Украину. И это вы нас? Спасибо, Люда. Да, Люда помнит только Валерия Новодворская. А кто, а помнит, кто помнит такой Немцов? Навальный. Где они сейчас? А сколько людей, которые пробовали выходить на улицы против войны? У вас же стоит запрет выходить на улицы. Тут же моментально схватывают. Это демократическая страна. Так, дальше. Да, сейчас у нас вооружения не хватает. Да, мы понимаем, что переговоры с этим человеком, даже не знаете, как его назвать, человеком или нет, вести это бесполезно. Он подтягивает свои войска, мобилизует новые силы, снова будет обманывать и будет вести вас на смерть. А у нас люди сами идут. Не надо никого обманывать. Люди идут сами, защищают свою землю. А вот русские, мне их жалко. Потому что они согласились быть обманутыми. Мы тоже много времени вот это вот возились, да? вот, вот, вот вот возили своей демократии. Мальчишек жалко здесь, очень жалко. Я видела таких молодых ребят просто, ну, 18 лет. Он был, скорее всего, призывником, но перед самым выездом они подписывают контракты. Ну, контрактная армия. Без опыта, без ничего. А они, кстати, очень многие сдаются сами, выливают цистерны с горючим, чтобы дальше не идти. Потому что их нормально встречают. Но в других местах, когда они начинают сопротивляться, их берут в плен, они разбегаются по лесам, а потом идут и охотятся за ним по лесам. У меня мороз по коже. Это, это жестоко. Но вы эту жестокость вызвали, потому что вы пришли на нашу землю под предлогом миротворческой операции. Поэтому многие из вас находятся, являются женами офицеров, полиции, военных. И, наверное, в вашу голову это не лезет, потому что промываются мозги так, что некуда нормальной информации лечь. Вот там американцы, вы управляемая страна. Да что угодно вам расскажем. Мы все свободный. Почему сейчас в России рубль 120, доллар 123 рубля? Не знаете? Потому что мы все управляемы. Как кто-то сказал из великих, дайте мне управлять вашей, вашей валютой, и я буду управлять страной. Не помню, кто это сказал. кто помнит, напишите, пожалуйста. Так что мы все друг от друга зависим. Да, возможно, тут какие-то глобальные войны, возможно, тут какие-то глобалисты нас сталкивают. Возможно, все что угодно возможно. Я, я в это я не отрицаю. Но люди, где мы, чем мы думаем? Я про ответственность. Я про ответственность. Я про ответственность. Это та тема, которую я у людей простраиваю на всех своих тренингах. И особенно если вы коуч, психолог, эксперт, вы должны быть личностью личностью и понимать, что происходит в мире. При всем моем уважении. Дашкиев. Я говорит, извиняюсь, друзья, но я даже не смотрел, что происходит в мире. И вот сейчас, когда у моих друзей в Украине находится бомба убежища, когда у них уничтожают дома, я вдруг понял, что это моя ошибка. Дашкиев. Я его очень уважаю. И таких много. Что уж там обычным людям, которые не лидеры мнений, не, не тренеры, не, не спикеры. А, дальше. Сейчас уже пропагандист Соловьев говорит, а, а что значит, мы тут ни при чем, как это тут на нас санкции? То есть уже уже по-другому говорит. А вот трансляции по промывке мозгов ведутся в России круглосуточно. И там мало что говорят о проблемах в россия, у россиян, о том, что у людей уже нечего кушать, о том, что нужно делать дороги, канализации, все пенсии маленькие. Вы знаете, что в Украине больше пенсия при ну, до войны, понятное дело, чем у россиян? Знаете? При всем при том, что ее... Разрывает изнутри еще война 8 лет. Идор с момента правления этого клоуна, как вы тут, вас тут, как Путь, недавно марионетка очередной, боящийся, что его с -с скинуть с строна, Лукашенко, уже вкидывает людям в их головы, что Наполеончик маленький, наполеончик, он хочет захватить тут, понимаешь, и Россию, и Беларусью. Но это же бред какой. А люди халают. Да, сегодня информация, да, сегодня открываю глаза, и как тренер, или как психолог, или как психотерапевт, и как человек с опытом, проживший большую большой жизнь, побывавших на войнах. Видела, как развалилась в центре Европы, в Европе Югославия. И прекрасно понимаю, что тут какие-то ведутся войны, естественно, предел территории, предел мира. Понятно, что что-то в мире происходит, оно происходит не просто так. Но я сейчас про нас, про людей, чем мы думаем. думаем, что за нас решает, Думаем, что мы так это как-то тихонечко обойдем. Мы не про политику, пишет Полина Большакова сегодня в рассылку ее получаю мы не будем вмешиваться что там кто прав кто виноват мы покажем как поддерживать себя мы покажем как состояние поддержать эмоциональное. конечно я сейчас тоже зову свой телеграм-канал и буду показывать как поддерживать себя в эмоциональных состояниях буду давать чтобы мои коучи психологи тоже проводили с вами кому надо работу психотерапию но я говорю открыто что ответственность за происходящее в мире, в вашей семье, в вашем здоровье, в вашей стране ложится тоже и на вас. Вот. Это я ответственность, я, моя ответственность, и у вас, каждого человека ответственность. Если с вами не тот мужик живет, муж, или там жена, или там свекровня та, или холодильник у вас пустой, или дом у вас не то, или зарабатываете вы мало, или страна вам не нравится, то это ваша ответственность, понимаете? То же самое здесь. Мира ответственности за то, что вы так живете. И где вы живете? Это я к россиянам говорю, моим уважаемым и дорогим, моим коллегам, ученикам, и просто людям, которые сейчас меня слушают. Так что у нас никогда не было нацистов. Здесь жили и живут украинцы миролюбивая нация понимаете у которых чистые дома чистые аккуратные ухоженные огороды вышиванки поляныцы и гарна красивая украинская спелучая мова понимаете но при этом они уважают других и никогда ни ни на кого не ходили с разрушениями и с уничтожением под миролюбивым гаслом украинской мовы. Так, это я сказала. Про переговоры тоже сказала. Нечего вести переговоры. Понятно, что ему надо сейчас подтянуть, мобилизовать войска. Ну и мы сейчас. Подтягиваются стингеры, новые джинелины, они приходят со стран Варшавского договора и приходят э, самостоятельно люди из других, легионы из других стран приходят и подписываются воевать за демократию, за самостоятельность Украины. Потому что мы не в НАТО, потому что мы не в Евросоюзе, но люди уже поняли, к чему все идет. И люди поняли, что если сейчас не остановить это безумие, то это зло расползется дальше. Украина будет. Допустим, посадят они там своего какого-нибудь э, царька. Но люди будут воевать. Их так озлобили. У них уничтожили дома, поубивали детей. Они будут воевать. И там не будет ничего. А в России будет вот такой режим военный. И если вы сейчас допустили, помимо то того, что у вас режим военный, вы будете невыездные. Не только от олигархов сейчас закрыли. Вот. И сейчас всем будет хреново. И Украина отстанет и пойдет в каменный век. Понимаете? Так. Соловьев считает себя левитаном, а Путин, наверное, Сталином себя считает. Дальше. Что я тут еще себе написала? А, да, я уже сказала, Грузия на Грузию пошла воевать, Молдова на Молдону. Казахстан, Сирия, ну они сами воевали, и тут Путин пришел с миротворческими, миротворческими операциями. А знаете почему они пошли на восток? Там же маргинальная часть Украины, они так считали. Там же недалекие люди живут. Но это дорогая, богатая, богатый был Донбас. Там было очень много всего. Но сейчас его просто разворовали, вывезли. Эм, те, кто согласился на русскую оккупацию, теперь кричат, что их там, видите ли, 8 лет бомбили. Но вы же приняли русскую оккупацию. Вы же не поняли, что обычная область не может так ни с того ни с сего взять и отделиться. Возомнили из себя. Представьте, что ваш дом пришел... Я пришла, или тот другой пришел. Сказали, слышь, ну-ка давай, вали отсюда. Вы что будете делать? Вот так. Законы существуют такие. Давайте сейчас будем делить до Мезозойской эры. Кто кому чего отдал и какие границы. А люди на это ведутся. Потому что кто? Радуемся, что отделили, оторвали кусок. Мы такие великие россияне. Я не говорю, что все, ребят. Нет, не все. Я говорю про масло основное. А он сидит в бункере. Понимаете? И вот так вот всеми управляет. Дурит россиян, обдирает их, обманывает, убивает, по тюрьмам сажает вместе. А еще и Лукашенко подписался, потому что ну как ему удержаться у власти. Вот они там вместе. И вы представляете, братские народы славяне. Это же какой мараз 21 веке. Вот сейчас пишут мне, я, брова, мои родственники в уже там, уже идут взрывы, уже там все горит. Так... Стреляют, там стреляют в ССУ по своим, вооруженные силы Украины, говорят. Мы там, мы с мироточеским операцией, мы туда пришли закончить войну который там режим начал ся, начал этот э, клоун Зеленский, понимаете? А люди на это ведутся. Там натовские войска потят. Чего они натовские войска? Они у нас тут безопасность какую-то хотят. Да кто там на кого идет? Это способ отвлечь русских людей от разрухи экономической, от падения полного. Сутками напролет идет пропаганда Скобеева и Соловьева и их там и же с ними там мелкие всякие или не мелкие, какая разница и что там говорят про Украину или про еще про кого-то только не про Россию заметили, да, кто из России так вот про маргинальное государство зашли там обработали до этого. Информационно-психологические операции – это вещь очень такая интересная. Из шести видов оружия информационная война сегодня самая-самая крутая, потому что через интернет можно влиять на людей, через телевизор, показывать, что им надо, разбираться в психологии людей, чего им надо, и управлять ими аж бегом. Поэтому. А кто остался на Донбассе, тот, да, мне их жалко. Я знаю многих людей, которые уехали и очень себя нормально чувствуют. Просто остались там, может быть, старики, там еще кто-то остался. Но они выбрали там остаться. И им там было нелегко. Не они там, между прочим, ждут, чтобы вернулась Украина. Так же, кстати, как и в Крыму. Они там встречали с российскими флагами. А сейчас уже большинство людей уже так не, не думают, что там совсем другой режим. И войска. Ладно, поехали дальше. Ну, а кто остался в Донбассе, тут конечно, заливает ему кисель в голову, и соловьи поют в ушах. восемь лет гибридной войны, и церемонились. Все как-то хотели по-хорошему, через Минские соглашения, там, а он все равно стрелял и убивал. И обворовывал, и увозил все оттуда, и вылез. И поставили там своих бандитов. И тут вдруг, понимаешь ли, нациками управляет, э, наркоман, еще там как его называют. А ничего, что 74% проголосовали за него. И вот он там, они против режима идут. А сколько этот дедушка у власти стоит ваш, как вы пишете? Тихонечко молчим. Так. И вот нищета, и отставания, и невыездные, и виз не будет, и никуда вы не уедете. Ну, по крайней мере, вот так вот все и расход получается. Винимон Путин? Не только. Молчаливое согласие. Потому что мы выходили в 2014, мы выходили и сейчас, и мы сейчас бор... моюем за свою землю. Да, а вы боитесь, потому что вас запугали сильно. Вы боитесь отстоять свое будущее. Вы боитесь отстоять своих детей. Вы просто не понимаете, куда вас тянет Путин. Так, про Мин сказала. Не думайте, что вы уничтожите Украину. Если честно, я вот я, я боялась, что не будет такого сопротивления. Ну, никто не ожидал, что будет такое сопротивление. Кто-то уехал, кто-то в панике. В когда стоит очередь, минуя, ну, когда нет бомбежек и люди идут в магазины, чтобы не было, толпы там потихоньку запускают. Понятно, военное время. И когда заходят военные с территориальной обороны, гражданской или военной форме, потому что это же мобилизация. Люди просто им аплодируют и... и гордятся. Случайно ничего человеческого уже нет, и вы это знаете. На самом деле, думая, что он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. А ему все равно. Потому что он так и сказал, Украина любой ценой его имперские амбиции. А что люди поддерживают? Причем под предлогом, что там американцы, что нам управляют. Да какая вам разница? Управляемые мы, управляем мы, Живите свои жизни. Чего вы лезете к нам? А НАТО? НАТО стоит, чтобы защищать. Но мы не НАТО, мы не в НАТО. Но натовские войска стягиваются, потому что видят, какое состояние по отношению к Украине. И даже если НАТО и будет стоять, то это не потому, чтобы завоевывать, а защищаться от таких, как Путин. Спецрейсы с убитыми русскими мальчиками. А сколько еще на полях лежит? И до сих пор даже посчитать их не может. А что рассказывают россиянам? У нас нет. У нас там незначительные потери. Цинично врут. Так что это отечественная война за свое отечество. Никакая не миротворческая операция. Я хочу сказать, что эти нелюди разбудили такую злость людей. Вот эта миротвор... миролюбивая страна, держава, государство, которое борется за свой суверенитет. Вот так вот много церемонились. Нацики, нацики, фашизм. Они сейчас такую злость разбудили, что до седьмого поколения теперь будет, к сожалению, будет страшная штука кармическая в том числе и я вам скажу что очень сильно меняется общественное мнение люди меняются устрой меняется помните вы говорили многие там коллеги говорят вот эра водолея там быстро меняется мир да быстро меняется вот он на практике как все меняется и сейчас люди проснутся очень многие проснутся россияне мои дорогие с вашего молчаливого согласия. Я не знаю, что происходит в мире. Вот только что-то написал и поверили. А системно мыслить вашу мать. Ничего, особенно коучи-психологи. А личностью быть. Осознавать, зачем ты живешь? А что будет, когда. Призывать детей, которые толком не умеют воевать. Куда едут, спрашивают у пленных. На учении. В Крым. А ты что, не видел, что ты границу пересекаешь? Но все равно ответственность на нас, ребята. Разбегаются по лесам, а потом идут их ребята, отстреливают. Охотятся на них. Представляете, мороз по коже, куда вы отправляете своих ребят, молодых, в миротворческую операцию. Так вот, просто знаете, что если вы вовремя не остановите свою армию, то будет очень трудно, просто вот будет очень трудно вам. Потому что россияне не знают, за что они воюют. Куда они идут. Да, есть э, такие оголтелые. Но они были больше там то, э, на Донбассе. Там видела очень много разных э, видео. Э, ну, там просто такие в, отмороженные. А сейчас гонят просто, просто ребят молодых. Кстати, белорусы если россияне не знают, за что они идут на Украину, вот они не знают, их гонят, просто бессовестно обманывают. Они обалдевают. Многие говорят, мы не хотим воевать, мы хотим домой. Многие люди встречают их и говорят, куда ты пришел, зачем ты пришел. Они даже не знают, что сказать, потому что некоторые ополч... ополчаются, выходят там чуть ли не с вилами, и с каждого окна стреляют, потому что все об... сейчас поголовно все вооружены, поголовно. Под паспорт просто выдают оружие. и Понятно, что там будут какие-то нюансы, потому что это война. Это не без того будут какие-то нюансы. Вы понимаете, про оружие я говорю. Но понимаете? люди объединены. Они жили, работали, они трудились, они вкалывали. Теперь пришли, разрушили их дома, побивали их детей. Понимаете? То если россияне не знают, куда они едут, то белорусы сюда как... Под... Я вообще не понимаю только потому, что батька хочет продлить свое, свое правление, загнал людей в тюрьмы, так же, как Путин. Там люди пытаются выйти против войны, опять каталажки загоняют. И там война, и там стоит, войска уже стоят. Куда? О чем думаете? Зачем живете, господа правители? А мы, люди, зачем живем? Мы живем в 21-м столетии. Почему? Позволяем такому. Почему закрываем глаза? Почему как страусы голову песок? За нас порешают? Нет. Путинские циничные бредни про то, что мы идем миротворческой миссией остановить кровопролитие в Украине, остановить гражданскую войну. И э, вот эти вот про, к фунту, это ж как цинично, Гебес таким не был, Гитлер таким не был. Это, это, и люди все так чу чу По 24 часа идет пропаганда. Даже ядерное оружие грозит, если вы там то ядерное оружие, а кнопку. Вы хоть понимаете? Понятное дело, что ядерное оружие, кнопку он так просто не нажмет, там не настолько все конченые. Там есть четыре или шесть этапов перехода, чтобы кнопочку эту нажали, там есть команды соответствующие. И там я не думаю, чтобы там уже совсем были кончены, люди, чтобы нажали на эту кнопку. Но он даже на этот шантаж пошел. Понятное дело, в Европе и во всем мире понимают, что если это галтелое психопатическое существо, вот так шантажирует мир, то, понятное дело, что его будут заживать со всех сторон. И санкциями. И он не только сейчас ограбил своих олигархов. Кстати, Швейцария подписалась на общие санкции. Сколько миллиардов, представляете, в этих, у них там лежит? Вот только сейчас подписала Швейцария. Дол долго, долго там выдумывали, придумывали. Ну, шли, не шли, потому что ну, Швейцария — это деньги хранятся всего мира. Представляете? Да, венгр там э, немножко упирался, чтобы поучаствовать, ну, чтобы создать санкции. Но мир его прижал. Как бы там он с Путиным не, не целовался, и как бы там он него по дешевке не покупал газ. Немецкий канцлер является в Совете, э, является э, он входит в состав Совета директоров Газпрома, почему так долго, долго немецкий Кантер упирался против того, чтобы включиться в санкции против России. Все повязано. Но вот такая циничная, убийственная война в 21 столетии всколыхнула весь мир. А нам пора задуматься, каждому пора задуматься, зачем мы живем, что будет после нас. Какие кармические ДНК-программы передаем своим детям и своим внукам. Понятно, что он будет гореть в аду, и понятно, там, магии всякие работают. Сейчас я сюда не хочу лезть. Но есть элементарный уровень осознанности человеческой. А теперь дальше давайте рассмотрим. Насколько сейчас рубль подорожал? Вы написали 125, да, уже. А будет ой-ой, это только начало. И вот этих кретинизм, этой обезумевшей, мараматической старой элиты, которая там, вы же помните, показывали в открытом эфире Совет национальной безопасности. А Валентина Матвиенко, то у нее язык не поворачивался, она бедная там, что бедная не могла пойти трезвой даже на это совещание. Но это во всем мире показывали или председатель внешней разведки, когда он заикался не знал, что сказать. Вы же это видели? Кто видел? Поставьте, пожалуйста, какие-то знаки. Вы же это видели, как они там вели себя, когда признали ДНР и НР, и пойдем мы туда с миротворческой миссией, и этот внешней разведки, оговорился, присоединение Украины к России. Да нет, хихихи, -хи -хи, говорит Путин. Пока мы говорим только про освобождение, типа там, от чего там. Вот, то есть цинично врут вот так вот на весь мир, потому что гоп понимаете? Потому что ничего свет, ничего нету. Понятие там чести, выполнение обязательств. Нет вообще ничего. Люди для них быдло. Массы. Да, возможно, говорят, что Россия с Украиной их используют там в какие-то другие в, в, там, страны, может быть, на территории там. Да, вполне может быть, что Китай дожидается, чтобы Россию там совсем измотали на войне в Украине. И Америка вполне может быть, там у них свои расстаны. Сейчас я не хочу туда далеко лезть, это вообще отдельная тема. Кому интересно. Волно в Ютубе материала, да и я могу с вами пообщаться, если хотите. Потому что мне это интересно. Я думающий человек, и мне интересно знать, что происходит в мире. Я сейчас не об этом. Я о том, как мы думаем, о чем мы думаем, о чем мы живем, наша мировая ответственность, где, куда мы смотрим. Почему смотрим только в телефон, почему смотрим только в холодильник, почему боимся высунуть свою антенку и дальше посмотреть. А что за этим стоит, а кому это выгодно? Патрушев. А, да, Патрушев. Помните, да? Такое. Кто смотрел это заседание? Как он там еще говорил Путин? Мы там значит, спасаем наших братьев украинских. Вот, идем и убиваем, расстреливаем детей, женщин по больницам, по живым домам. Мы спасаем, идем с биротворческой миссией. И мы все это заглатываем. Я про русских или... Про россиян или про тех, кто русо, русофобы. Или как там все назов... Неважно, короче. Русский мир. И все вот там помешано на этом. Пучиноиде. Может, они не понимают, что они творят? Может, они думаете вообще безмозглые или полностью кретины, что они пошли вот на такую миротворческую операцию в Украине. Им же предупреждали. Или они думают, что не запугают. Да им пофиг, понимаете, у них всего хватит, они уже все старые там, ну не все там есть, ну, в основном старые, они пожили, и у них уже. Да даже если не все там пожили, они боятся, они запуганы. Гага светит, поэтому Путин решил разделить участь. Сам не принимал решения. И так открыто, так, так цинично, мы там идем спасать. Миротворческой операции. То есть, понимаете, самоубийство, самоуничтожение России идет сейчас благодаря в том числе и молчанию и уровням безответственности простых россиян и, и тех великих бизнесменов, с которыми я вот сейчас работаю, у которых я учусь. То есть вот сделать вид, что мы не в политике, я вот вам только состояние покажу, как состояние удержать. Мне понравилось Виталий Кузнецов, он тоже так вроде как в политику не лезет, но он написал, что это безответственность, ваши ребята. Это безответственно жить так, как мы живем, безответственно бояться учиться, бояться вкладывать в себя, все на что-то надеяться, все слушать бесплатное думаешь, что так пропетляем. ну понятно, что он не называет а, фамилии, потому что это лидер мнения, поэтому что там налоги, там то такое прочее, а так аккуратненько, но ну, все равно про ответственность хоть заговорил. Да, идет оружие помощь Европы, с Америки. Я же сказала, страны Варшавского договора. Вы помните, да, вот такие страны Варшавского договора? Отдают нам самолеты. Ан-225, вот этот Мрия, я говорила, уничтожили, да? Мрию. При первых днях. Сейчас восстановят и будет у нас нормально. Причем... Что-то дают бесплатно, безвозмездно, что-то дают кредит. Естественно, мы попадаем на долгие годы в кредитах и будем восстанавливаться. Мы восстановимся. Людей, правда, не вернем. Мы все отстроим и все восстановимся. Потому что мы боремся за свою независимость, за свой суверенитет. За свою землю боремся. А за что борются россияне, которые идут с миротворческой операцией убивать людей? Русскоязычных. Русский мир спасать. И в этом в каком сумасшествии надо жить, в это верить, радоваться, хлопать, когда очередную часть отжимают и россияне, я не говорю, что все, радуются. При, присоединяют земли русские, империю, да какая нахрен империя. Ладно, не буду сейчас. Кстати, вы знаете, что Владимир, который стоит у вас на Красной площади, Основной его знак трезубец был. Историю, кто знает. Но нам же это по-другому преподносит. А люди неграмотные. И не хотят быть грамотными. Так же, как началась вот эта вот чума с этим ковидом. Да? Э, никто не особо не интересовался, что это все тоже такая спецоперация. Как бы там ни было, как бы с нами ни происходило, не вытворяли вот, вот те власти, которые там глобалисты говорят, там Америка, да какая разница, кто, думать, когда будем? Когда будем думать? Люди, когда будем людьми? Когда начнем быть ответственными, смелыми? Так, что здесь еще записала? Готовилась сегодня, полдня. А, готовят... Готовят пропагандисты, флешмобы поддержку, значит, поддержку Путина и вот этой миротворческой операции. Вячеслав Володин, ну это точно нацист, потому что вот кто нацист, так это ваш Вячеслав Володин, ну в смысле российский этот спикер Госдумы. Про четверо суток идет социальная миротворческая операция. Понимаете? По Харькову из градов даже Гитлер себе такого не позволял. Я уже говорила это. Они, значит, закончат войну. Идут, значит, они из миротворческой операции. Это данные, официальные данные из интернета я понаходила сегодня. Значит, они закончат войну на Донбассе и, значит, найдут порядок в Украине, миротворческую миссию. А кто в э, 2014 году украинский флаг сорвал? А? Украинцы? Сами у себя, да? Это тоже была спецоперация? Миротворческая. Поэтому, если вы, господа, хорошие мои дорогие, уважаемые россияне, не вернете своих ребят из украинской земли, то, к сожалению, вот эти нацики и наркоманы, которых так активно вбивает ваши головы. Действительно, станут очень сильными патриотами, они уже стали. Еще больше станут. Вы вызвали это зло. Злость, сильную злость вызвали. И придется им петь украинские песни, учить, да, и полянысью кушать, и восстанавливать вот этот вот разрушенный весь, всю страну, которая разрушает все города. Не домой отправят их. Домой поедут трупы. Они уже идут. А большими-большими количествами спецрейсы уже идут в Россию. Но очень многие лежат по полям, по лесам. И воняет. А потеплеет, будут уже еще и вонять. А те, кто останутся в плену, они будут восстанавливать Украину. Может быть. Если их там оставят. Поэтому, где-то себе я сейчас почитываю, что тут себе выписывала, полдня готовилась. Поэтому этот конфликт <дых> с Кремлем. У вас в первую очередь мы восстановимся. Мы вернемся. Мы исторически, миролюбивая страна, и вы это знаете. Но почему-то вы верите в эту пропаганду. Я уже сказала, что депортации, кстати, вот депортацию перед, самым, перед самой спецоперацией миротворческой. Спецопер... <фу> Спецоперация миротворческая. Перед эвакуацией, значит, мирных жителей из Донбасса. Это была депортация. И им дали по 10 тысяч рублей. Но они выбрали там остаться и выбрали русский мир. А потом плачут. Те, кто хотели уехать, уехали. А они да. решили... Донецкую область Украины Назвать какой-то республикой Чтобы туда пришел русский мир И восстанавливал там Мир Дальше, что пишет Скобеева Россия Не начинала бо Боевые действия Россия их завершает. Вот так подают информацию людям в зомбоящиках. И вы это верите, те, кто россияне. Сначала они уничтожили, разбомбили, вывезли, разворовали. И это делает Украина сама собой Восемь лет. Не поддалась Украина. Не захотела идти на условиях денационализации. Так мы пойдем войной выжигать ее. Здравствуйте. Кто подсоединяется? Здравствуйте, здравствуйте. В России их завершает. Вот. Режим Зеленского уничтожал 8 лет. Вот этот бедный Донбас, и вот всю Украину терроризирует. И пойдем мы его свергнем. Вернее, там война гражданская. И пойдем мы миролюбиво, избирательно-творческая операция, завершим. И это, это вы слушаете. Там, значит, на Донбассе живут россияне, а там, кстати, и украинцы живут. Так на всякий случай. А я говорю русским языком, и большинство людей живет русским языком, и никто нас никогда не отбирал у нас русский язык. Никто никогда не отбирал. А нормально расписывали и стравливали людей. Да, там есть, как и везде, свои люди, которые... Ну, есть люди, которые там только за украинскую мову. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что надо было, наоборот, вести несколько языков. Дать возможность... но тут специально были задуманы, опять же, продуманные и бестолковые люди, да и запущены провокаторы, опять же, из России, чтобы на уровне языка людей стравить. Надо же думать головой, учить языки и учить истории и вообще развиваться 21 век, Йохан и Бабарин. Так вот, пишет Скобеева. Там погибли 14 тысяч человек. 14 тысяч человек. А никто там не погибал и не умирал. До тех пор, пока туда не пришла Россия с русским флагом. Так, на всякий случай. Потому что это был богатейший край. Там, начиная от э, угля, там, певцов, э, тонны вагоны наркотиков, все хочется там было, там денег было немерено. Вывезли заводы, разорвали, вывезли все в Россию. Остались там ну, поставленные э, бандиты в виде ДНР-НРЛ, господи Боже мой. Так. Поэтому, пишу Скобеева, надо этому конфликту на Донбассе положить конец. И поэтому они пошли дальше на украинскую землю с градами, минометами, обстрелами. И вот пиротворческая операция. Под предлогом вот так вот народа России. Стомбируют. Поэтому любителям русского мира, те, кто так любят русский мир, и в Украине, ну, я думаю, там уже все меньше и меньше, долго терпела Украина и возилась с этими демократическими всякими там, потому что демократическая страна. Теперь будет не так. Теперь уже легко, намного проще Потому что военное положение, потому что разозлили вы, друзья, не только россияне и те, которые там раскручивали эту штуку внутри. А сколько погибло русских ребят? А сколько еще погибнет? Вы себе не представляете. И украинской, и украинцы тоже погибают. Жалкой жизни, конечно. Но мы сражаемся за свою землю. А вы под предлогом миротворческих операций, посылайте своих детей, молодых ребят. Хотя они тоже должны понимать, куда они идут. Так что я про ответственность каждого. Поэтому расисты, если кто такие есть расисты, такие прям заядлые расисты, помните, что в Украине не будет России. Украина – это Украина. И нам нужно договариваться и жить а людски а не идти брат на брата и оправдывать свои поступки. Да еще только Путина винить. Вот генерал Коношенко российский говорит, толком не могу объяснить мотив войны в Украине. Надо было положить конец угрозам Киева, России. И Россия это сделает. Это фраза такая. Даже же такая связанная фраза. Ну, вы, вы, вы понимаете? В адрес кого? В адрес России? Поэтому ну, на тысячи, ну, на сто лет точно вот этот генетический конфликт будет еще. Потому что те, кто убили сейчас детей, разрушили дома, будут псить им долго. И даже если россияне сейчас, русская арма, миротворческая, даже если она завоюет и поставит своего какого-нибудь царька, даже если они убьют, как они хотят убить Зеленского, а он никуда не уезжает, он там. Хотя ему рекомендуют приехать в какое-то безопасное место и оттуда управлять, а он не уезжает, ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Даже если они поставят, убьют его, поставят кого-то, и что они выиграют? Что выиграет Рашка? Вот в этом случае Рашка. Что? Да из каждого окна, из каждого леска их будут убивать, потому что они так столько убили, столько разрушили, Поэтому уходите, извинитесь, заплатите компенсацию, и, возможно, только тогда можно будет какие-то постановить. Я очень хорошо понимаю людей, которые сейчас звонят, плачут, извиняются очень сильно за то, что так, так, вот так происходит. Ну Потому что понимают, что если сейчас выиграет эту войну, такую уничтожительную войну, разрушительную, геноцид, по-настоящему геноцид украинского народа, то ну, самой России будет, она отстанет очень сильно, вы это понимаете? Потому что будут санкции, будет закрыто все. Вы не сможете никуда выезжать. У вас не будет нового оборудования, у вас не будет новых айфонов, потому что у вас будет экономическая блокада. Слово «русский» будет стыдно сказать. Слово «русский» будет стыдно сказать где-либо, стыдно будет назвать. Мечта Путина — покорить Украину. И когда россияне поймут, что является соучастником преступления, то, ну в общем, вы уже это понимаете многие, потому что еще раз повторяю, исследуя вот все, что происходит в мире, исследуя, конспектировала сегодня, вот целую читратку она конспектировала, чтобы вот Сколько россиян радуется, когда отжимают очередную территорию? Крым наш. И вспоминают там, кто кому кого-то подарил. А если на то пошло, то Хущев при Советском Союзе отписал Крым Украине только потому, что там, кстати, не один раз я вот уже разных источников читала, что он был за Занепаде, понимаете? И туда. Надо было восстановить его. И там посадили веноградники, и там подняли этот Крым. Это не потому говорю, что россияне прям такие безрукие. Просто к слову сказать. Потому что украинцы – это трудолюбивая нация. Творческая. А сколько по тюрмах сидели диссидентов, в основном это украинцы. Вспомните историю. Белоруса там ни одного не было, кстати. Потому что белорусы рабы по, по генетике. Я это вычитала, я не знаю, может, я ошибаюсь, может, у меня поправит. То же самое. Кто сидели? Россиян было очень маленький процент. В основном диссидентами были украинцы, сидели в тюрьмах. Так что у нас корни миролюбивые и очень... А от того же Шевченко за его взгляды, Згнаили ведь, помните, да? За его продвинутые взгляды про, про Украину. Дальше. Я не хочу обижать россиян. Я их очень уважаю, люблю. Они двигаются впереди, они быстрее развиваются, они быстрее включаются. А... Я всю жизнь, сколько я себя помню, мы с мужем служили в Мурманске, в Гаджиево, на базе атомных подводных лодок. У меня друзья в Питере, в Москве, мы до сих пор, ну, сейчас уже давно не общались. Какие это замечательные люди. И я знаю очень много хороших людей, очень много. Классных, думающих, умных. Но большинство, к сожалению, прячут чуть голову в песок. Поэтому вот этот экстаз, гордость за отжатие какой-то территории, вы сами посмотрите, сколько в Ютубе вот этих роликов. Некоторые готовы идти на войну, потому что их так киселем залили, что у них уже ненависть, они забыли, что у них деды, дети, корни переплеты. То есть я про ответственность, ребят. А вот сейчас, как эти братские люди плюются в соцсетях опять же. А, пишет какая-то женщина, попишет одна в Фейсбуке «Голорусска, «Э, значит, простите меня, друзья, я, ну, короче, прошу там подписывать под петицией, чтобы... Лукашенко не вводил войска на Украину. И тут пишет, э, пишет какая-то женщина, посмотрю, фотография такая приличная, вроде бы ну, на вид такая, но ну, не глупая, не, не, не село какое-нибудь там забитое, Хотя в селах люди очень умные, очень мудрые. Ну ладно, не об этом. Она пишет, глобалисты... Э, россияне, мол, тут и белорусы ни при чем. Это глобалисты устраивают, значит... Войну на территории, значит, сталкиваются, значит, лбами Россию, Украину. Я пишу, вы вообще в каком мире живете? Это ж какими надо быть, ну, отсталыми, не знаю, мягко сказать. Это даже если глобалисты нас там пытаются какие-то вопросы решать. А где ж наша ответственность, друзья? Где? Спасибо большое за вашу поддержку. Я вам очень благодарна. И полдня сегодня готовилась. Я изучала, анализировала, выписывала, чтобы вот не просто как психолог выступить, а как человек и как просто личность думающая. Русские мамы уже ищут своих сыновей. Но они еще не все знают, что они валяются по полям, по лесам. И что их... Охотники бегают по лесам и убивают. Господи, как обидно, как больно. Но в тумане люди, сами виноваты, что они в тумане. Книжки надо читать и развиваться, и стремиться надо. Больше понимать, не думать, что за вас все порешают. И поэтому я тренер личностного развития, личность простраиваю, учу думать. И коллег своих сейчас экспертов учу. Личность стали становиться, чтобы на людей влиять как личность, а не как слабое какое-то существо, которое продает за три тысячи и счастливо. А они там говорят другую информацию, что пишут. Нам наши родственники ужас, и я никогда не думала, что так… Да, там промыты мозги, и я поэтому и выступаю сегодня. Люди виноваты сами, что они готовы на такую промывку, потому что стыдно в 21 веке быть такими отсталыми. И если сейчас вы не, вос... вы не встрепенетесь и не остановите эту вакханалию, вы отстанете на века, вы будете прокляты. И не только украинцами, которых вы убиваете, не вы так ваши, с вашего молчаливого согласия. Весь мир от вас отступился, отвернулся. И это не только будет доллар, не только доллар будет 125, 900 будет доллар. Все закрыто будет, не сможете никуда выезжать. И не только олигархов сейчас наказали, деньги их не арестовали, а каждого человека, маленького человека, обычного человека. Потому что не работает система карточная, все забанено, все закрыто. Вы думаете, так просто это все? Я уже говорила, все те, которые были под Путиным и там еще как-то подыгрывали, вот немецкий кальцер, он член Совета директоров Газпрома, там открытая информация. Вен, венгр, венгр, венгерский, как его зовут, не помню, не выписала, даже не выписала его имени. Приезжал на полусогнутых перед войной, он же там всех пытался обработать, Путин. Дал ему какой-то дешевый газ. Так он долго не, не уступал Евросоюзу, чтобы подписать, чтобы подписать вот эти общие санкции. Считаю вашу... Подписали их соглашение о признании независимых республик в составе Украины. И все будет восстановлено. Ну, если они восстановят, то да. Но это еще ни о чем не говорит. То, что подписали, забудьте. Это падло, проси меня, Господи, если так говорю в открытом эфире, так не остановится. Это все... Я сомневаюсь, чтобы это работало. Потому что потому что это только для отмазки на самом деле я не думаю что она остановится хотя дай бог дай бог да. поэтому россияне останутся в изгоях если они сейчас не остановятся вот что пишет володин Мы понимаем что наша мировая миротворческая операция единственный способ останови, отстоять мир остановить геноцид русского народа вы представляете как можно быть ну, геббельс отдыхает вообще вот честно геноцид там где русский флаг там где русский флаг там геноцид в самой России геноцид, он уже идет. Экономически, физически, Нету права я, нету права голоса. Хотя Конституция очень красиво написана. Да. Кстати, шутка ходит по соцсетях. НАТО попросила вступить в Украину, в Украину. Сейчас Украина показала всем, что она может бороться за себя. Надо подтягивать войска к украинским границам, потому что она претендует на ядерное оружие. Вот это все оправдание для людей, чтобы... Это Я читаю все, что нашла в интернете. Все официальные данные. Надо подтягивать... Э, так, значит... Это оправдание э, миротворческих операций э, военных, российской, на Украину. Э, надо подтягивать войска к Украине. Она претендует на ядерное оружие. И вообще она хочет... Э, в Евросоюз. Да что-то вы такое говорите? Вот, такие вот дела. Мирные инициативы Российской Федерации. Это, это лишь суверенитет других стран. Вы, вы понимаете, это циничность какая? Это пишет Володя. Почему русским стало быть стыдно? Тановится быть стыдно. Вы понимаете теперь, да, почему? Потому что российское общество допустило вот такие вот маразматиков. Их не спрашивают на выборах. Эти старые маразматики варятся в своем соку, они даже не понимают, что происходит в мире. Они на другой планете живут. А у российских людей у многих экстаз величия при отжатии определенных территорий Кремнаж и так далее. Дальше что пишет Володин? А сегодня поддержим наших солдат и офицеров участников миротворческих операций, чтобы Украина стала мирной свободной, демократической страной. Понимаете? И это сейчас идет в российских СМИ для того, чтобы людям пробывать мозги. Спасибо вам большое. Я не боюсь выступать. Я прошла войну, я много чего потеряла, но много... я знаю, что это такое. Поэтому я не только психолог-коуч, я еще и просто личность. И учу у других тоже быть личностями смелыми и открытыми. И вам и вам примером показываю. Дальше. Еще самое. Сейчас вы обалдеете, что еще я нашла? А сегодня вот поддержите наших солдат и офицеров, которые участвуют в миротворческих операциях. Поэтому, когда они идут, их здесь останавливают, будут плен, они говорят, мы идем с миром или мы идем на учение. То есть они даже не говорят про то, что они идут с миротворческой операцией. Они, как правило, все долдонят в одну, в один, значит, что мы идем на учение. Поэтому смерть фашистским оккупантам. Флешмобчики с поддержанием миротворческой операции идут круглосуточно в России. А, а Россия, на сплошная безопасность для своих граждан. Вы же заметили, да? Я уже сказала, Геббельс – первоклассник по сравнению с Володиным. Понимаете, вас травливают между собой, не только с нами. И я хочу, чтобы вы это поняли и думали немножко головой, дорогие мои друзья-россияне. И вам только решать. Отстаивать себя или стагнировать и отставать мы выстроим. Дальше. Я уже сказала, что Швейц... Швейцария тоже присоединилась к мировым санкциям. И то, что Путин обокрал всех, я думаю, вы это тоже понимаете. Не только олигархов, а и вас. Да, много людей, при... прилепных к телевизору, да. Но это их выбор. Опять же, я сегодня об этом говорю. В 21 столетии мы не можем быть просто биомассой. В 21 первом столетии мы с вами знаем Людмила, да, нам лет чуть побольше, чем слушает нас молодежь. Это раньше у нас был только телевизор, а сейчас есть варианты. Сейчас есть варианты. Думать, мечтать, хотеть, делать, стремиться к лучшему, развиваться. Поэтому мы сами выбираем. Быть привлеченным к телевизору и чтобы нам вливали эти кисели и пели соловьем. В наших ушах. Скобеевы и, и и же с ними. И Володина, и так далее. Поэтому ваш Путин обокрал не только нас, он покрал вас. Нас убивает, а вас обкрадывает. А вот теперь самое интересное внимание то, что я обещала: Значит, Володин пишет: 1 марта пройдут уроки. К детям с 7, 7 по 11 класс, где расскажут, покажут доводы о причинах военной операции против Украины и осудить антивоенные акции в России. Еще раз прочитать. Понимаете? На уровне... Вот таком детям. Вот, и это все вливается в уши. Да никто их не остановит, понимаете, пока э, не увидят тысячи гробов. Понимаете? Уже спецрейсы, спецрейсы пошли. И количество убитых людей русских исчисляется уже более 4000 но это еще даже не точные цифры, потому что еще не могут посчитать. Они валяются где-то по лесам, потому что поразбегались, их там отстреливают на охоту. Фух, боже, я не могу. Это я полдня сегодня собирала материал и русских, эхо Москвы, и других людей, которые вот адекватные, и молодые, и постарше, и разные новости искала, и разных источников брала, Фото, видео моих родных и близких, которые сейчас в Украине. И они мне это все отсылали. То есть я не из... Я поэтому полдня сегодня готовилась. И вот речь Зеленского, кстати, в школах не преподают. А вот эту речь Путина на Совете Безопасности, почему миротворческая операция в Украину пошла, детям будут читать в школах. Маразм 21-го столетия. Привемки от э, расистского мира получают сегодня массово все. И никовина не надо. Согласны? Цена войны для россиян это ваши сегодняшние айфоны которых у вас, думаю, не будет. Не знаю, что там приняли. Я думаю, что вряд ли это остановит. Ему верить нельзя. Он может подписать любой любое соглашение и продолжать и продолжать обстреливать. Вот пока шли переговоры, пока шли переговоры, бомбежки, обстрелы с градов городов таких как Киев, Укра... Киев, Харьков. Бровары, это уже то, что 10 километров от Киева, там, не моя родина. Кстати, на «Эхо Москвы» уже говорят не на Украине, а в Украине. И показывают карту Украины с Крымом. Не знаете почему? И Соловьев говорит, как это против меня пункт, фунт, как санкции, а я тут при чем? Путин военный преступник. Его Нарышкины, Володины и все, что с ними, это шайка, это военные преступники. Захарова пишет. Самолет в Женеву Лаврова не пускают. А вы думали так, это шуточки, да? Поговорили и все. Самолет Лаврова в Женеву не пускают. Гребите его с веслами. Товарищ Лавров, господин Лавров. Ну что, друзья, я вам благодарна за то, что вы были со мной в эфире. Я вам благодарна за то, что есть очень много адекватных людей, думающих. И я думаю, что теперь вы еще больше будете адекватными. И понимать, что радоваться за то, что ваш Путлер отжимает земли под разными предлогами и сидеть прикованными, как пишет Людмила, к телевизорам, сегодня стыдно уже, потому что вы будете отвечать за поколение убитых а, вами, вашим, вашим, без, вашим безучастием, убитых ваших людей, наших людей. Я запись оставлю. Спасибо большое за то, что вы становитесь другими, я думаю, по крайней мере. Те, кто мне там что-то писали, какие-то плевки желчные, я тоже благодаря им вот, тоже вот собрала этот материал и провела так называемый стрим, как сегодня говорят, как она пишет. «Ведите стримы!» Если ты стримы слушаешь, так какие ты стримы слушаешь? В Ютубе сегодня много стримов. Очень умные люди выступают. Мне до них далеко. Я обычный человек, обычный доктор, который просто думает головой. Который учится и вкладывает в свою черепушку знания и понимание, что происходит в мире. И почему, кому выгодно, что происходит вот так. Тебе выгодно, чтобы с тобой, тебя муж твой унижал. Значит, ты личность слабенькая. Тебе выгодно, чтобы ты мало зарабатывала. Значит, ты слабенькая, никчемная личность. Тебе выгодно болеть, значит, тебе и так далее. Нам выгодно прилеплено быть к телевизору. Нам выгодно плеваться, кусаться, кого-то винить. Надо только не заглянуть к себе и сказать, а почему я это делаю? Для чего? Для чего? Спасибо вам огромное за ваше внимание. Всех вам благ. и Помните, что война закончится, и все это закончится. Испытания даются для того, чтобы человек развивался, шел на новое и не боялся, смело шел. Спасибо вам большое. Всех вам благ. До встречи.